Да, за что сидел? Слышишь? Хабстан, азат идлеры Да, за что сидел? Слышишь? 35. Ну, бля, я не шарю в уголовном. Говори, что шо... убийство, убийство? Да ты у нас напряженный киллер, я смотрю. Какой я киллер. Само убийство, самооборона. Получение на... Преступье 5-е, 2-е. Я понял. Это... Я Ходили понял. В... А кинты твои тоже все с одной колонией, вы? Ну, колонии вы? Да тут разных колоний. С разных колоний. Ну, наша команда провезли 50 человек, осталось 12, блядь, через... Когда я сюда приехал, узнал, что осталось 12 человек уже с команды нашей, да. Ай, бля. А примерно полностью всех. Всех что тут есть? Я больше. Справа, слева, Кроме своих не вижу. Я говорю, у нас там тотальный контроль. Мы далеко не отходим от своего домика, бля, дальше 100 метров. Мы живем там в гуртоку, 15 человек, бля. Вот это все, кого я вижу, бля. Я понял, ладно.